Меня зовут Маша Маслова. У меня очень необычная и удивительная семья. Потому что моя мама Бугатча. Да. да, да ну, а. Папа с мамой очень любят да, друг друга. Да, да, да, да, да, а да, да. что так мало? Аванс. Мама бывает очень строго относится к папе. Дорогой, нам надо продать машину. Как? Почему? Мне нужен гараж. Мне некуда папки складывать. Ну что тут непонятного? А еще я очень люблю играть на компе. Я в один С набрала минус миллион очков по балансу. Я же не виновата, что у нас скорее, эс в Крюме один С и Касульдан. Поиграть нево что. Мама иногда тоже как ребенок И любит поиграть. Дорогая, а почему при слове налога ты постоянно убегаешь? Дорогая, куда ж ты? Папа не всегда понимает маму, и потому все время спрашивает ее о чем-нибудь. Дорогая, я, конечно, все понимаю. Бухгалтер там все дела, но в конце концов, почему у нас в доме вся мебель пронумерована? Я очень люблю свою семью, и когда вырасту, стану бухгалтером.